Здравствуйте, уважаемые товарищи. Итак, делаю сейчас свое видео женщинам после 45, но и не только женщинам после 45, а всем тем, у кого произошел гормональный срыв, вследствие абортов, вследствие родов, вследствие неправильного применения зачаточных препаратов, допустим, таких препаратов, как пастенор, который является ну так как ударом по голове. Там очень много мужских гормонов, и вот вы представляете, идет, допустим, у женщины нормальный цикл, нормальная овуляция, и вдруг, бам, как снег на голову сваливается такое огромное количество мужских гормонов. Вот видите, если передозировать, допустим, женские гормоны, эстрогены, то у женщины вырастают полипы. Вот, в полости матки. Это я сейчас вот посмотрела, но об этом немножко все попозже. Значит, здесь я хочу сделать, я уже не раз говорила, что я не лечусь сейчас медицинскими препаратами. То есть синтетической медициной я сейчас не лечусь, хотя являюсь сама сертифи сертифицированным, дипломированным врачом-стоматологом, который когда-то лечился, учился, и когда я приехала и начала вести свою практику, то я прекрасно видела, что, во-первых, нам в институте давали, то, давали такие знания, которые потом на практике мы применить не могли. Я помню, как я стояла и плакала, не могла понять, почему у меня удаляются зубы после моего лечения, почему выпадают в пломбы, почему пятое-десятое. И когда ко мне подошла врач старше меня, мне было 23 года или 25 лет, и когда подошла ко мне Галина Михайловна, и она сказала мне, говорит, Вита, забудь, пожалуйста, все, что тебе говорили в институте, и давай научись». Научи, все делать по-новому. Я совершенно адекватно, совершенно спокойно все это восприняла. Мы не были, вот когда мы были молодые, мы не были вот такие негативисты, как сейчас вот молодняк, который смотрит на тебя вот, вот с той ненавистью. Но в принципе, в принципе, эта ненависть она возвращена сейчас всем телевидением, вот всей вот этой чухней. Потому что у нас сейчас, посмотрите, у нас сейчас э, на первом плане стоят кто? Артисты. Вообще артисты всегда к артистам относились всегда очень негативно и э, не ценили этих людей. То есть они были для развлечения, то есть это чисто были куклы, которыми поигрались и все. Все остальное делали. А у нас сейчас артисты, они у нас сейчас э, ну, в каких-то серьезных заведениях, они у нас сейчас являются э, учредителями каких-то фирм и все прочее, понимаете. Вот, и когда вот этот вот артистический э, менталитет проникает в серьезную жизнь, вот даже в ту же самую политику, вот Пугачева рвется в политику, вот, э, то ничего хорошего из этого не получается. Как говорится, э, сапоги пусть ты сапожника, а пироги печет пирожник, Понимаете. А у нас сейчас получается все наоборот. Но в принципе, поскольку сменился социальный строй, у нас сейчас идет политика такая, чтобы молодняк у нас отъединить от поколения старше. То есть преемственность поколения полностью разрушена. И разрушена она благодаря усилиям нашей же социальной системы, то есть та, которая у нас сейчас возникает. Я все раньше думала, что система капитализма это такая, ой, так хорошо все. Ничего подобного. Система капитализма, да, действительно, она предусматривает резкое разделение людей, друг между другом существование нищих и богатых Отли... Практически отсутствие средней прослойки но средняя прослойка отсутствует почему потому что ей создаются невыносимые условия и почему человек который работает хочет быть независимым работать почему он должен обрабатывать тех кто допустим работать не хочет и не хочет нихрена делать вот это тоже это самое это тоже неприятно но я когда-то очень давно, я начала, ну, в принципе, практически сразу я вошла вот в эти БАДы, меня нашли, я стала вот не распространять даже, стала БАДы, а я стала сама их пробовать лечить. То есть, если что-то получается, вы понимаете, ну, почему. Что такое БАДы? БАДы – это растительные добавки, то есть, это экстракты из растений, выделенные, совмещенные все в одну капсулу, и э, там дальше идет наполнитель, и, то есть вы глотаете капсулу и получаете э, фактически лечебный эффект, но это, э, этот эффект совершенно отличается от того эффекта, который дают синтетические препараты. Ну, во-первых, начнем с того, что поскольку я знаю все-таки синтетическую медицину, и сейчас уже 10 лет лечу себя бадами, вот, то я могу рассказать о разнице между синтетической медициной и бадами. Значит, синтетическая медицина основана на том, что повторя... повторяется химическая формула какого-то вещества. Она просто повторяется, вот она как написанная на бумаге, но дело в том, что органическая формула, она имеет пространственное расположение, и если это пространственное расположение не соблюдено, то усваиваться такой элемент будет на 5%, а и органические соединения, которые взяты из растений, они будут усваиваться на 99-98%. Ну, процентов, ну, как бы, ну, не говорят, что это 100%, но вообще я считаю, что они 100% усваиваются. Вот. У меня случилась такая ситуация, что, значит, меня заказали. Заказали почему? Я осталась одна. И у меня был дом в центре города, рядом с рынком. А у нас уже черные поехали завоевывать, значит, рыночные территории. У нас шло лактина. Вокруг меня, оказывается, были одни воровские малины и уголовники. Добавок ко всему, у нас рядом жили сатанисты, будуисты. Мы не, мы не могли этого знать. У меня, я не знаю, почему мать так относилась. Но никогда это дура, извините, мне не верила. Вот вы знаете, что это по-хорошему просто сказано, не потому что вот она дура, просто вот надо быть дурой, чтобы не увидеть того, что происходило у нас. Вот, это, это в хорошем смысле слова. Я ее ругаю только потому, что она не обратила на это внимание вовремя. И не случилась бы той трагедии. Ее просто убили, мою мать, понимаете, и вот, вот это вот меня заставило обратиться. И когда, значит, мне естественно, меня избивали, меня пытались сделать бомжом, потом меня пытались проколоть в психушке, тоже не получилось, я не знаю, что-то все-таки способствовало тому, чтобы меня защитить от этого всего. И вдобавок ко всему я столкнулась с совершенно необычной вещью, вот, которая произошла со мной в другом городе. Не там, где я жила, а в другом городе. Вот, но об этом пока вести не будем, и, в общем, короче, я начала, конечно, вести борьбу за себя и за выживание, за то, чтобы меня, меня, поса, меня пытались посадить, меня таскали по тюрьмам, меня пытались, в общем, меня пытались забить до такой степени, но, наверное, у меня, наверное, я неубиваемый человек, потому что, я поняла, что меня убить без моего желания практически невозможно, вот, поэтому... Поэтому я обратилась за помощью, у меня, начали, меня ударили по голове, вот, и у меня начались вот такие вот явления, как вот ну, шум в ушах, вот нарастающее такое головокружение, и я поняла, что до да, инсульта мне уже скоро. А поскольку я оставалась одна, я поняла, что я пошла, попробовала принять синтетические препараты, но поняла, что синтетические препараты должен назначать профессионал. А поскольку со мной не хотели возиться, и меня просто как тушавку вышвырнули в приемную больницы и не стали со мной заниматься, хотя я была в ужасающем состоянии, Но меня как наркоманку представляли и все прочее, в общем. И я поняла, что мне ничего не остается делать, и я пошла купила БАДы. И вот первый БАД, который я купила, это был вот этот БАД, это был МВПС. Вообще девочки, мальчики после 45 лет значит, особенно мужья этим страдают, потому что женщины они несколько крепче, все-таки они рожают, природа предусматривает большую выживаемость женщины, а мужчина это осеменитель, в принципе, по природе по своему предназначению если, ну так касаться нас, как, потому что человек приходит несколько стадий, стадии животного, потом стадию человека, потом стадию разумного человека, вот ну, если брать нас на стадии животных, туда я говорю, эта женщина рожает, а мужчина осеменяет, То есть мужчина предназначен для того, что поэтому у мужчины предназначена полигамия. То есть мужчина сам полигамен по своей природе. Вот женщина моногамная. Ой, вы извините, я жутко простыла. Вот Татьяна Быль, я хотела сделать для вас вот это видео похудеть после 45 но пока не получилось я объясню почему потому что я не смогла выйти на этот домен это домен украинский там юа и на него не дали выхода сегодня почему то в общем в следующий раз я сделаю просто пересниму вот эту статью потому что эту статью надо переснять ее надо сделать и я очень хотела сделать вообще по ней именно прочитать ее и со своими комментариями потому что так вам будет гораздо более понятно ну потрясающая статья в общем то она написана не профессионалом но написано здорово. И обратить внимание на нее надо. Вот, поэтому вот этот вот НВПС. Э, значит, он представляет из себя, он представляет из себя вот такой вот тюбик. Э, тут снимается крышечка и пульверизатор. Тюбик с пульверизатором. Он, сейчас он стал побольше, они стали его побольше делать. Раньше он был в два раза меньше. Значит, этот пульверизатор и значит пять раз по 5 пшиков надо в день пшикать, девчонки, это настолько эффективно. У меня, я настолько хорошо привела в порядок свои сосуды головного мозга, вот именно вот этим препаратом, что когда у мужа столкнулась э, с этим же самым, у мужа, он пришел, в общем, короче, у него там на рабочем месте было 80 градусов, а он еще физически тяжело там работал. И он пришел, говорит, Вика, я не могу, говорит, у меня затылок тянет, мне плохо, меня тошнит. В общем, я поняла, что тут недолго до, э, недолго до, до инсульта мы сейчас, э, то есть, такое полуобморочное состояние, и я быстро говорю, ребята, говорю, быстрее, немедленно. Мне привезли сразу этот НВПС, но у нас еще... НВПС – это продукция ННПЦТО. К сожалению, НПЦ... НПЦТО – это воровская фирма. Значит, она стала обманывать свои дистрибьюторские центры, которые были у нас в Брянске. У нас их было много, я несколько лет этим занималась, хорошо покупала. Я сама ела это НПЦТО, я его знаю. Вот Не все они, конечно, очень хорошие, это, это конечно, не вижу, вот. но НПЦТО, конечно, там... Мне, мне понравилось, ну, то, что НВПС, конечно, надо иметь, значит, это препарат, который предупреждает либо постинсультные, помогает вылечивать постинсультные состояния, либо преинсультные состояния, он прекрасно предотвращает профилактика, конечно, это самое главное дело. Вот второй препарат, Татьяна Белли, я хочу обратить внимание, вот это медисоя. Когда у меня после стрессового состояния случился срыв, то есть у меня просто отказали Яичники. Ну, они прекратили работать, и все. Все. Отключился полностью, я просто промолчу, пока там были еще кое-какие вещи. То есть у нас там была бабка, которая делала. Девчонки, это все может быть такое. И я тут уже не знала, что, что конкретно мне могло помочь. Но вы знаете, я мучилась очень долго, до тех пор, пока в один прекрасный момент я три дня не вылезала из интернета. Вот вы знаете, я сидела 24 часа в сутки, мне было очень плохо. Вы знаете, я толстела на глазах, я толстела ночью. Это вообще было бы «просыпаюсь утром, а я, в три, а я на три килограмма больше». Знаете, у меня была истерика, я тут разбила и весы, и все прочее. И совершенно случайно беру каталог «Вижен» и вдруг читаю «Медисою». И считаю, что она аналог, полный аналог гормональной терапии. Только она не является гормональным препаратом, потому что здесь... Я сейчас прочитаю вам состав этой «Медисои», для того, чтобы было все понятно. Значит, здесь ну, вот белки, жиры, углеводы, дальше сои, экстракт, изофлавоны и, естественно, кальций, фосфор и витамин D. Почему витамин D? При... Витамин D – это D2 плюс D3. И тут указывается все по граммам, микрограмм. Видите, как оказывается, есть 2 есть 3 Но Вижен вообще умная фирма, она собаку на этом деле съела. Поэтому я их уважаю и вообще честно вам могу сказать, что наши пока делать, конечно, свои бады не умеет, но Вижен настолько умно это делает, что даже поражаешься, насколько... Ну, потрясающе, потрясающе они делают это все, хотя у нас тоже вот уже более-менее, ну, потому что Vision сейчас очень сильно подорожали, и продукция подорожала в связи с этим евро, вот, они, конечно, придумали более такую лояльную систему, но, вы знаете, все равно, конечно, это дороговато, вот. Поэтому, значит, вот, вот этот препарат Медисо, он является не гормональным, и вы знаете, я на нем сидела буквально, я принимала его в 2 часа ночи. Почему в 2 часа ночи? По одной простой причине. Я просто вставала в туалет в это время, и мне было удобно, потому что ложишься, вы знаете, вот, ну какие-то неприятные ощущения, все. Ты проглотил таблетку, лег, и все эти неприятные ощущения ночью пробыли, когда ты спал и не знал, что они там есть. Утром ты просыпаешься, ты в отличном состоянии. Могу сказать так, что после такого состояния, которое у меня было, я прохватила одну таблетку, и, вы знаете, я буквально, буквально вот одна таблетка меня мгновенно привела в полное нормальное состояние. Но дело в том, что эта таблетка, она мне застопорила вес на, на уровне 93 килограмм. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я прямо выгляжу такая уж туша, такая уж... есть, конечно, более тушеобразные женщины, вот. Ну, конечно, неприятно себе видеть. У меня очень отрос живот, и мне это было очень неприятно. И, вы знаете, я когда прочитала я поняла, что есть, оказывается, ожирение по женскому типу, вот это гормональное, есть ожирение по мужскому типу. Так вот, когда у женщины отрастает живот, это идет ожирение по мужскому типу. И там как раз заинтересована поджелудочная железа, то есть инсулин. начинает вырабатываться, При отсутствии гормонов, начинает вырабатываться инсулин, но инсулин вырабатывается уже не той химической структурой, которую распознает организм. Он вырабатывается другой химической структурой. И не все остальные рецепторы которые воспринимают тот инсулин который должен быть его не распознают и этот инсулин начинает, э, сама, начинает накапливаться но а накапливаться инсулин вы знаете анаболик естественно инсулин отвечает за э, жировые отложения в области талии и живота естественно растет живот исчезает талия женская, женская фигура превращается в трубу а если у тебя еще фигура была прямоугольник, то тут уже, ну, труба, овал тут, ну, тут как хочешь, в принципе, можно себя распознать, конечно, меня этот живот очень не устраивал, и я просто поняла, что никакими пробежками, никакими этими самыми вы никогда вот эти жировые массы не сожжете, вес как и стоял, но минимум до 90-89, вот он падает, потом бац, через полчаса он и так 93, то есть гормон вырабатывается, он выделил, выработал тот жир, который ему нужен, либо тебе в голову подается вот такая вот если меньше, допустим, в голову начинает подаваться гипофиз, там участвует еще соматотропный гормон, вот и ты начинаешь жрать все сладости, то есть тебя тянет на углеводы. На углеводы это естественно. То есть вот таким образом поддерживается обмен жира. Почему, сейчас объясню, почему откладывается жир. Есть такое понятие, как эстрогены. Эстрогенов существует три вида. Значит, первый эстроген, есть хороший эстроген, есть плохой эстроген и есть эстриол. Значит, 17 эстре... эс... сейчас эстрадиол 17 бета эстрадиол <coughs> это хороший эстроген, он вырабатывается в женском организме, он способствует овуляции, то есть на протяжении всего жизни женщины, он сопровождает, вырабатывается более 400 рецепторов, он распознает этот эстроген, он участвует полностью в жизни организма. И если он отключается, то же самое, как было при климаксе, или климактерический синдром, Редко отключаются гормоны, но этот климактерический синдром, он может быть и в обычном возрасте, если вдруг по какой-то причине стрессового характера, допустим, и вдруг отключилась выработка в этом самом. Вы знаете, ну вот такое состояние, когда отключается полностью гормона я прочитала, мне очень понравилось, я запомнила надолго, называется «Хвост вытаскиваешь, голова проваливается, голову вытащишь, хвост проваливается». Ну класс, вот Лучше просто не сказать. Ой, извините, льется у меня вообще по страшной силе. Простыла и в связи с вот этим гормональным сбоем, мне никак у меня никак воспалились на руках все вот эти в области ногтевого ложа, вот все эти там эти кутикулы. Все вот пылено, ну, вот я сейчас обработала руки лекарем, и теперь уже вот сижу, йодом обработала, лекарем обработала. Ну вот йодом, правда говорят, что если йода в организме мало, то йод впитывается мгновенно. Вот я сейчас настолько наелась йода, что у меня даже вот йод, а йодом обработала, и вот он так, так и висит, так и, у меня такого не было, он мгновенно исчезал у меня на руках, то есть вот это говорило о том, что был недостаток йода. Но в свое время я сейчас йода наелась, я, наверное, два месяца ела йод где-то, по 100 мг. Мы вернемся к нашему. Значит, эстрадиол. Эстрадиол, когда, когда отключается выработка 17-бета эстрадиола, начинает вырабатываться плохой эстроген, эстрон, так называемый. Вот теперь я иду, когда я вижу у женщины вот такой огромный живот, я говорю, эстроновый живот. Вот, это правильно, значит, эстрон, начинает вырабатываться эстрон. Это называется аварийный эстроген, Почему он, почему он называется аварийным? Потому что организм существовать бед эстрогенов не может. Они все-таки, они синхронизируют работу всего организма. Поэтому у женщин после 45 начинается то там язва, то там что-то, то там пятая, десятая женщина. Э, девочки, дело в том, что после 45 за собой надо внимательно слушать и смотреть свой организм. Надо внимательно его слушать. Если вдруг у вас что-то вот что-то случилось, что-то стало беспокоить. Вот у меня, допустим, сразу же надулся этот живот, вы знаете, хожу, но ходила как беременная. Но с другой стороны, хорошо было мне уступали место в автобусах везти. Но вы знаете, но все равно это, конечно, неприятно. Свою, свой плюс я после этого поимела, но все-таки это неприятно. И, значит, эстрон вырабатывается. Дело в том, что из эстрона вырабатывается эстрогенный и вырабатываются плохие аварийные эстрогены. И вот тут как раз эти, именно эти эстрогены они способствуют яблочному ожирению, когда вот растет живот, и именно растет живот и под грудью. Вот здесь вот именно вот я, по, линия под грудью, там, где начинается стиль ампир, я сама шью себе одежду, но пока не приведу себя в порядок, даже не хочу думать о том, чтобы какие-то наряды делать себе, ткани какие-то покупать, не, не знаю, я все-таки вот не теряю я на одежду уже пять лет, что я все-таки приведу себя в порядок. Вот. И вот это вот эстроновое ожирение – вот, оно приводит к тому, что у вас на внутренних органах вообще скапливается жир. Он держится на внутренних органах. Естественно, органы сразу приспособиться к этому не могут. У вас начинается запор, у вас начинается. У меня, вы представляете, даже вплоть до того, что я пришла к своим и говорю, слушайте, я говорю, так и так, не могу, я говорю, живу, этот желудок как камень стоит. Когда начали, вот я говорю, тошнит постоянно, какие-то боли. И когда начала им говорить, он слушай, у тебя ты знаешь, что у тебя язва? Я говорю, так, все, я поняла, в чем дело. Я пошла в НПЦТО, я купила кальмин и купила три на одну упаковку кальмина я купила нециферол. Кальмин прекрасно лечил все гастриты. Вот. И нециферол точно так же, это было масло. И я вот этот нециферол, я отпила их месяц, после этого я сделала фиброгастроскопию, даже на это пошла. Но я хотела посмотреть, что у меня произошло, и чтобы объективно знать, все ли в порядке. Вы представляете, у меня рубцы были не только в, не только в желудке, у меня рубцы были в 12-перстной кишке. Так что вот что, вот, вот что дает из себя это, эти гормональные отключки и замена эстрадиола и строном вот. Организм работает уже на стрессовом уровне, когда он качает вот этот эстрон. Поэтому... Здесь надо внимательно слушать себя, внимательно смотреть. Почему я зацепилась за все это? Потому что мне сказали, что мне грозит, значит, теперь уже мне грозит стеатус печени. Почему? Жировая инфильтрация печени. Ну, я, естественно, на этот самый, я, естественно, не села на безжировую диету. Во-первых, я не могла на ней сесть, я на ней просидела где-то две недели, но мне стало очень плохо. Организм требует жиры, потому что из жиров синтезируют эстрон. Вот, если, если не так, то он, то он тебя сажает на углеводы, вы ничего с этим не сделаете. Ой, Ой Опять извиняюсь, но ничего не сделаешь. Вот. И есть еще третий эстроген, это эстриол эстриол вырабатывается в плаценте, он вырабатывается при беременности, поэтому здесь уже, конечно, он нам не играет пока никакой роли, а вот именно два эстрогена. И, по всей видимости, в медицине, в медисое содержится именно эстриол, эстриол а не эстрон, потому что у меня рос вес ночью, вот, а медисоин мне это дело остановила. И дело в том, что она мне остановила это дело именно на, на весе 93. Вы знаете, я вот, сколько я не бьюсь, я не могу сойти с этого веса. Во-первых, это... Э, ну, сами понимаете, что такое лишний вес. Это неприятно. Во-первых, даже внешность, она неприятна. А учитывая то, что у нас сейчас везде... У нас э, молодняк везде сидит, молодняк у нас э, везде тут такой крутой, своими жопами везде виляет и все прочее. И о, старые бабки, ты толстая своей жопой там проходишь мимо, э, проходишь мимо там, допустим, ну, за, ну как, как в трамвае бывает, как в маршрутке бывает. Еще. Что ты своей толстой жопой цепляешь, понимаете? Ну, с одной стороны, конечно, это, на это смотришь, ну, думаешь, ну, это просто от недостатка воспитания, ну, дура, она и есть дура. Но, понимаете, когда это уже начинает идти уже практически регулярно, то хочется, чтобы цеплять этих молоднявых, моднявых идиотов, конечно, не толстой жопой, а стройненькой задницей. И тогда уже можно, ну я научилась, конечно, им отвечать, но тут вот я решила на себе на себе все-таки вот, потому что э, сделали УЗИ, и тут говорят, что у вас жировая инфильтрация печени, э, 12-перстная кишка, э, значит, инфильтрирована тоже жировой тканью, и надо случиться. Я, конечно, перепугалась, вы знаете, один раз сказали мне, я не услышала, я так и ела вот, эту, вот эти все продукты, ну, обычно, как ела, так и ела. А потом я поняла, думаю, нет, надо трансаминазы печени приводить в порядок. Что такое трансаминазы печени, это показатели работы печени. У меня они в два раза вы то есть это говорит о том, что печень работает на срыве, на верхнем срыве. Поэтому сейчас я уже вот так спокойно уже села и спокойно приняла это все дело. Вот Второй препарат, который мне помогает и, по, и помогал, это Свилдформ. Он сейчас употребля... выпускается с Милдформ-Р и Свилдформ простой. Это в два раза дороже, чем Р. Ну, я могу сказать, что и Медисоя тоже. Р, и есть такая Медисоя. Я могу сказать, что Медисоя-Р мне даже больше понравилась, чем такая Медисоя. Но пока в связи с тем, что я вот сделала на себе вот это вот испытание гормонами, то есть все-таки я немножко труханула в себя, чтобы вот ну, я даже не знала, что именно так пойдет. Вот, и потом я решила, все-таки Свилфорб содержит йод, но йода он содержит 50 миллиграмм. А вот по 50 миллиграмм. А вот турамин, вот этот, это синтетический, но это йодат калия. И, кстати, турамин, в принципе, неплохо идет он вместе, но это синтетика. А, все остальные, те, те, что продаются в аптеках, это йодит калия. Йодит калия, он плохо идет, я не рекомендую его покупать. Лучше, конечно, покупайте, но не то, что с филфурмом, покупайте органический йод, но там, где дозировано. Опять же, только, ну вот, я видела органический йод, и там они стоят по 170 по 150 миллиграмм девчонки все-таки найдите там где вот свил они молодцы 50 миллиграмм капсула пожалуйста хочешь одно хочешь две, хочешь три, ну как тебе и душе угодно а так что 100 но ну, если ты уже выпьешь 2 турамина то это уже 200 миллиграмм а это норма беременной женщины то есть которая идет на то есть девочки здесь надо строго соблюдать вот это все Значит, дальше. Есть вот такой ПГО. Я себе его покупала, но мне сразу, ой, ты что? Значит, вы знаете, женщины за сорок пять. Я вам не рекомендую увлекаться вот этими КГОфами, фэтоабсорберами. Фэтоабсорбер, фэд это жир. Абсорбер, то есть поглотитель жира. Я вам не рекомендую. Хитозам. Есть такой препарат. Вот сейчас э, БАДы сделали и Эволар. Кстати, некоторые БАДы Ивалар я стала очень уважать. Мне очень понравился БАД Эволар, боярышник для сердца. Но в связи с тем, что я сейчас делаю эксперименты на гормонах, для меня, он на меня он не действует, поэтому я решила его не пить. А, вот, а действует очень хорошо глицин. Вот в этих маленьких таблицах. Девочки, по 1-2 таблетки в день глицена это мало. Глицена можно есть до 50 мг, то есть до 50 таблеток в день. вот Но вот ивалар глицин мне почему-то не очень понравился. Девчонки, не рекомендую покупать. А почему Ивалар мне понравился? Значит, у него я обратила внимание на что, у него Значит, сейчас у них есть индекс GMP. А вот теперь. Я объясню, что такое GMP. Бады Vision, они имели индекс GMP еще очень давно. То есть это индекс, это индекс определяющий действенность БАДов. Это очень дорогой индекс. Для того, чтобы этот GMP был присвоен, нужно пройти... У меня естественно было много знакомых, которые являются дистрибьюторами. И вот я как-то встречала этих знакомых и говорю: "Ну как ваши дела? Я говорю, как идут дела с продажами? Ой, нормально. Ой, мы сейчас теткам продаем вот эти бады для похудения и все прочее. Значит, бады для похудения. Хочу сказать конкретно о бадах Slim. Вот эти бады, которые продаются во всех Slim, Slim, Slim. Значит, вот этот Slim. Он однозначно либо действует на мочевой пузырь и выводит воду, что очень опасно, у вас появятся отеки, Обезвоживаемость организма, это сухая кожа и так далее и так далее, но вы понимаете, что нарушение водно-солевого баланса. Вам придется его восполнять. Либо они просто усиленно стимулируют работу кишечника. То есть все, что вы не съедите, вы выпили, и у вас транзитом все вылетает. По-моему, лучше сесть просто на раздельное питание и четко... Почитайте, послушайте Жданова о раздельном питании. Он очень правильно все говорит. Я не буду ничего пересказывать. Он прекрасно рассказывает о раздельном питании. Я вообще Жданова очень уважаю. И я, это самое, я уверена, что он вам расскажет все понятно. Вот, вот этот КГОФ-абсорбер, он состоит из хитозана. А что такое хитозан? Он впитывает жиры, выводит, таблетка надувается, и он, выпи... вот это самое, и он выводит с кишечником вот этот жир. А поскольку у нас жир в основном в брюшной полости, но вы понимаете, что вот этот жир – это эстроновый жир, что гормон не даст вывести этот жир. Вы знаете, как только я выпивала вот этот КГОФ, у меня замирал кишечник. Вот, вы знаете, вот я, извините, грубо говоря, не покакать, не пописать, но ничего, вы знаете, меня это очень здорово пугало, и сейчас я прекрасно понимаю, почему вот этот КГОФ мне совершенно не нужен. И вы знаете, я его, конечно, попить попила, тут 60 капсул, но, наверное, эти капсулы у меня так и останутся. Вот. поэтому, девочки, после 45 у меня убедительная просьба. Не занимайтесь дурью, не выводите жир. Ваш жир это эстроновый жир, это гормональный жир. Это жир, из которого образуется эстроген-эстрон. Поэтому, как бы вы ни хотели, хорошо, вы такими большими трудами этот жир выведете, но потом эстрон даст команду гипофизу, и вы начнете жрать, что не попадет, все углеводы будете сжирать. И он все равно наработает именно то, что нужно, потому что углеводные и липидные обмены они между собой очень сильно связаны. Если вы выводите и прекращаете есть жиры, вы начинаете жрать углеводы в полном смысле именно жрать, потому что вот то, что я пережила и то, как я называю, что именно есть, я думаю, что многие узнают свои проблемы, о которых я сейчас говорю. Поэтому похудеть, и особенно вот физическая нагрузка, девочки, она нужна. Но нужна нормальная физзарядка, физическая нагрузка. Не надо себя насиловать упражнениями, потому что когда идет строновое ожирение, девочки, к сожалению, вы теряете мышечную массу и набираете жировую. Вы ничего вот с этим не сделаете, это только надо переделывать гормональный баланс, то есть вам надо добавлять эстрадиолы, нормальный хороший эстроген, который будет уже сам. У меня, допустим, я вот сейчас сделала вот такую вот перестройку, и вы знаете, у меня три раза вот из-под груди у меня просто вот исчез жир, он просто взял и исчез. Вот, но все дело в том, что я переборщила с, эстрон, с эстрогенами, и у меня вроде как определяют полипы выросли полипы в полости. Вот, поэтому я сейчас почитала и посмеялась просто, говорю, это эстрогены. Значит, видите, как и недоборщить эстрогенами плохо, и переборщить им плохо. Девочки, существует очень много БАДов, которые являются очень эффективными, я этот БАД пила. Существует БАД у ОННПЦТО. Он идет как профилактика гиперплазических различных миом, фибром. Но, кстати, кстати между прочим, вот эта медисоя, она тоже является как профилактика миом, фибром и различных гиперпластических, различных вот этих вот э, ситуаций. Вот все вот эти вот прекрасные препараты, они прекрасно все заменяют. Поэтому, надеюсь, вы поняли, что физическая нагрузка вам нужна, обычная, простая дозированная нагрузка, от которой вам не будет плохо, не надо перебарщивать, не надо себя убивать этими дорожками и всем прочим. Да, вам нужно заниматься ходьбой, вот сейчас я часто очень бываю на свежем воздухе, я чувствую, что у меня свежего воздуха значительно лучше становится. Значит, то самое КГ и вот эти фэт-абсорберы я отбросила на последний план, когда я поняла, в чем дело, и что у меня есть троновое ожирение, я поняла, что здесь надо бороться совершенно другими, совершенно другими вещами. Но вы знаете, когда вот я сейчас двинула, у меня прошел, прошли сейчас месячные, то есть у меня в сентябре я их выпила, и вот у меня с декабря вдруг почему-то застыл кишечник. он, Я думаю, что многие девчонки. вот вот это, значит, у вас проблемы с запорами, у меня вдруг, вот я перестала чувствовать свой кишечник. Оно не то, что вот запор, запор конкретно, запор, когда вот ты чувствуешь, что заполняется прямая кишка, а у тебя есть, а у меня нет этих позывов, понимаете, я просто сама как бы, ну, я единственное, что я научилась слушать свой организм, и я слушаю, что я понимаю, что мой организм не говорит. И я буквально вот с декабря, я до февраля сидела на клизмах, но это уже, я, я еще раз говорю, посторонние люди, вы можете не слушать э, то, что я говорю, а меня пусть слушают те, кто 45+. И эти проблемы они все узнают, и они поймут, что к чему. Вы знаете, девчонки, если у вас есть такая проблема, то с этой проблемой вы пока ничего не сделаете. То есть это у вас э, неправильно пошел, я, как говорится, неправильно себе сделала э, перестройку вот гормональную перестройку и Именно вот у нас эстрогены, женские гормоны, они отвечают за сократительную способность матки. Так вот, почему происходит? Потому что есть такой гормон прогестерон. Девочки, прогестерон нарабатывается в первой половине беременности, и он уменьшает сократительную способность матки, для того, чтобы женщина смогла выносить ребенка. Понимаете, я просто пересделала себе, допустим, я сделала себе перестройку гормональную, и у меня стал вырабатываться прогестерон. Матка стала готовиться к, либо к месячным, либо к оплодотворению, либо к погружению яйцеклетки в матку. И у меня вот таким вот резким образом застопорился, то есть начал вырабатываться прогестерон. Ну и естественно, я, естественно, я пришла уже в феврале, обратилась к нашим терапевтам. Терапевты, девчонки, опять же, врачи наши ничего не знают, гинекологи тоже ничего не знают. Но когда уже постфактом к этим идиотам приходишь, ой, ну а что вы хотели? Ну это же вы вот сделали. Ха-ха-ха, ну это вы сделали. Я говорю, а почему вы специалисты ничего не говорите? Почему вы так вот плюете на это все? И вот э, вчера буквально я была... Я, я ездила в центр репродукции, я просто там наблюдаюсь, я просто там наблюдаюсь, там очень удобно, очень хорошее помещение, там у каждого врача, он очень хорошо оснащен, у каждого врача-гинеколога тут же УЗИ-кабинет, не надо специально на УЗИ ходить, Все. там каждый врач-гинеколог смотрит и все, УЗИ и все, вот она все под боком. То есть можно посмотреть, можно тут же лечь, посмотреть, тут же встал, напечатали, распечатали, Но ну, я э, даже слямзила там э, себе вот эту вот распечаточку, у меня вроде как обнаружили полип. Вот, так что органы малого таза, э, девочки, после 45, каждый год вы должны проходить обследование. Вы должны себя контролировать. Вот когда я только начала после всего этого проходить обследование, вы знаете, у меня там нашли и спайки, и миома, и черт знает, чего там только нашли. Я сказала, ни на какие и я не лягу, ну вот вчера у нас как раз сошел разговор, она обнаружила полив, значит, вам надо ложиться на гистероскопию. Ну, я, естественно, у нее спросила, говорю, а можно здесь у вас? Но она у вас она поняла, что это у нее, так прямо обрадовалась Я говорю, ну, я так ля-ля-ля-ля, говорю, вы знаете, конечно, большое спасибо, но, говорю, вы знаете, я, наверное, еще пока подожду. Потому что, девчонки, понимаете, все эти полипы, все эти гиперпластические операции, я же прекрасно понимаю, что год, год, ну полгода у меня был, ну я передозировала эстрогены. Я передозировала, я пила и боровую матку, и я сдвинула вот эти эстрогены, я уже, если честно, я уже сейчас вот даже не помню, что я выпила, господи, что я выпила такое, что что-то я, что-то я приняла. Даже не помню, даже не помню, что, сейчас ну, даже запомню, вот какой сумбур в голове, просто не очень хорошо сейчас себя чувствую, и вы знаете, вот когда у меня вот эта вот сейчас гормональная излишка, я стала очень восприимчива к работе компьютера, у меня сейчас работают компьютер и Wi-Fi, и вы знаете, мне становится так плохо, у меня давление такое высокое становится, и поэтому... Ну, такой вот, меня, конечно, уже не штормит, все нормально, но голова еще пока что дурная. Сегодня просто ночью было плохо, потому что я взяла, выпила, жму капсулку медисоя, а после такого одну медисой вот еще рано, еще рано надо дать просто организму прийти в себя. И я сегодня думала просто ночью, что я действительно сдохну. Ну, я говорю, методом научного тыка. Наши гинекологи ни хрена не знают, наши гинекологи не могут помогать женщинам худеть. Понимаете, они вот как мне говорят, так, ну, знаешь что, дорогая, давно надо я говорю, а вы мне скажите как? Не, ну это я не знаю, ешь меньше. Это, понимаете, гинеколог говорит, когда он видит, в каком возрасте приходит ему человеку, так говорит, ешь меньше, больше в спортзалах занимайся, эти дуры. Понимаете, вот в полном смысле, потому что говорю, я по-другому не могу сказать. И вот вы знаете, я вчера была в этой центре репродукции, значит, у них там сместились графики, и они всех собрали, и вы знаете, как вот мы сидели под кабинетом, разговаривали все. И вот почему-то все рассказали свою боль. Там в основном очень много девчонок, они на ИКО, забеременеть не могут, теперь они на ИКО идут. Вот, по Левашову я могу сказать, что ЭКО это далеко не выход. Почитайте Левашову, что такое ЭКО, что такое искусственное благотворение и почему не рекомендуется этого делать, почему все-таки добиваться различными средствами все-таки оплодотворения нормального. Вот. Значит, ну вот свилтформ здесь вот я вам могу показать, вот он стоит, значит, Медисой показала. Вот так, а вот свилтформ такой, а вот свилтформ R. Девчонки, ничем не хуже, ничем не хуже. Сейчас вот в этой, вот это нормально, ну вот это виженовский дорогой свилтформ, а это свилтформ гораздо дешевле. <coughs> вот. И вот этот вот препарат, бихелси я очень часто про него говорила, это BeHealthy Р, а у них BeHealthy тоже вот в такой вот... А, нет, он не в... не в такой упаковочке, он у них в флакончиках. Там таблетки такие, очень вкусные таблетки, представляют из себя таблеточки. Но здесь 60 таблеток, а там э, у них 30 таблеток, то есть по одной таблетке в день. Девчонки, великолепный модулятор, иммуномодулятор, и состоит он всего лишь из витамина С и прополиса. Но иммуномодулятор просто супер. Я, я, я купила мужу потому что он сейчас он сейчас работает, и все дело в том, что у него потверла аллергия. Какую-то гадость там добавляют в какие-то химические препараты. В общем, аллергия предстрашная. У него на руки, на его смотреть просто страшно, поэтому вот этот бихалси. Так вот. Я хотела вам рассказать про индекс GMP. Значит, Body Vision, они давно имеют индекс GMP. Это индекс действенности препаратов, то есть индекс соответствия. Он очень дорогой, он очень долго пока получается он на определенный промежуток времени. Дальше надо опять проходить исследование, и опять, значит, чтобы БАДы все соответствовали этому индексу GMP. Так вот, наши БАДы Ивала сейчас тоже имеют индекс GMP. А теперь я вам могу сказать только одно. Вот смотрите, значит, у нас сейчас БАДы это говно. БАДы, они не действуют. БАДы тот это за. Наша русская ферма Ивалар. БАДов. Но смотрите, Ивалар, она делала БАДы, но у нас, оказывается, БАДы говно, БАДами лечиться нельзя. Наша русская фирма Ивалар работает. А теперь наша русская фирма Ивалар сделала свои БАДы еще по индексу GMP. Представляете, какие деньги она туда вгрохала, чтобы он был по индексу GMP? Девочки, я могу вам сказать только одно, что наши твари просто делают очень просто. Они хаят вот эти БАДы до тех пор, пока сами не выведут БАДы на рынок. То есть уже импортные зарубежные препараты БАДы, они собаку съели в этом, они знают хорошо маркетинговые планы, и они прекрасно проходят на наш рынок. И вот для того, чтобы не допустить это все на наш рынок в официальном режиме, они делают так, что тот же самый Комаровский, очень уважаю Комаровского, он мне очень нравится, но за вот то, что он выразился про БАДы, Дурак, идиот полный. Я говорю, я не хочу просто даже слушать его, потому что это заказное выступление и больше, и ничего больше. Уважаю Комаровского, но то, что он сказал, это заказ. И больше по-другому я это не воспринимаю. Комаровский умный мужик, только не знаю, зачем ему заказ, наверное, для того, чтобы выступать на этом центральном телевидении. Вот. Поэтому, понимаете, если уж наша фирма Ивалар делает себе индекс GMP, девочки, то бары, это поверьте, это не говно, потому что растительные препараты они востократ эффективнее, чем препараты синтетические. Причем синтетические препараты, они способствуют тому, что они просто атрофируют естественный орган. Допустим, такие, как я, опять же, вот, ненавижу эти препараты эльтероксин и элтерокс. И я долго задумывалась над тем вопросом, почему они сначала 10, потом 15, потом 20. Девчонки, потом я все просто, все решается очень просто. Смотрите, они начинают давать гормон щитовидная железа видит ага но она же не дура естественно она прекрасно видит так гормон есть значит гормон не нужен раз гормон есть а она то определенных размеров ага, гормон есть она начинает себя полностью вырабатывать гормон а его в таком количестве не нужно щитовидная железа начинает постепенно атрофироваться то есть, ну как, она начинает уходить, то есть она перестает функционировать. И причем функционировать так, что она просто растаивает. То есть раз поступает вот этот вот эльтироксин, допустим, или эутерокс-10, то она именно на 10 и, и начинает атрофироваться. Дальше, естественно, человек принимает, ага, мне вот мало, ему сразу, ага, она, милочка, тебе теперь 15, надо тебе. И в результате, потом 25, там и 75 эльтероксина есть. И в результате и такие препараты приводят к полной атрофии своей собственной железы, и вы становитесь четким клиентом аптечной сети. Девочки, мальчики, вот объясните мне, пожалуйста, ну на какой черт вам это надо? Вы хробите свои собственные внутренние эндокринные железы, тем более щитовидная железа. Это такая нужная железа. И а, вот с чего началось. Я взяла БАТ и ВАЛАР купила, эндокринол. И почему меня этот БАТ заинтересовал? По одной простой причине. Он содержит белую лобчатку. Девчонки, белая лобчатка, трава, это просто находка для людей с заболеваниями щитовидной железы. Если какие-то нарушения... Если где-то что-то, то это белая лопчатка. я даже купила траву, но пить я ее сейчас боюсь. И пить ее не буду, я хочу просто прийти в норму. И вот мне всего лишь две капсулы Ивалара вот такую вот попонаделали. Все дело в том, что щитовидная железа полностью контролирует весь основной обмен и работу всех органов. Она является королевой эндокринной системы. Она полностью контролируется, и уж тем более она контролирует эндокринную, эндокринную систему половых органов. Вот. вот она и заставила выработаться прогестерон, который у меня прекратил сократительную деятельность гладкой мускулатуры, отсюда совершенно невозможно было не сходить в туалет по-большому, с мочевым пузырем большие проблемы и все прочее. Вдобавок ко всему, я вроде как облегчала, я пила по 100 мг йода, потому что мне вроде как становилось легче тогда, а потом у меня очень сильно подскакивало давление, значит, девочки, еще раз, у кого гипертония, еще вдобавок ко всему, девочки, это держит щитовидная железа, поэтому вам нужно попить именно специальные БАДы для щитовидной железы. Вы сделаете все вот эти анализы, если у вас нету явного, ну, явное увеличение количества йода в организме, свободного йода, будет говорить о том, что у вас уже идет поражение щитовидной железы самой. То есть она выбрасывает этот йод, потому, поскольку вот там уже я нарушения идут. А если у вас все на что у меня было совершенно отвратительное состояние, а все эти самые все анализы у меня были в норме. Я когда пришла в таком состоянии, мне дали анализы проходить. Мне сказали пройти анализы на ЭТТГ, на Т4, на РНИ, на эльдостерон. У меня начали оттекать веки. По утрам. Особенно вот почему-то я проснулась, как-то было дело, и я проснулась, вы присоедини, девчонки, у меня одна половина лица так и текла вообще. У меня даже муж говорит, слушай, ты посмотри, как у тебя лицо отекло. Одна половина. Я перепугалась, а потом, да, я посмотрела, щитовидная железа, она связана с гормонами на надпочечников, она их тоже контролирует. Поэтому я вмешалась в щитовидную железу. У меня началось что-то со щитовидной железой, через бы я сейчас вот контролирую УЗИ, делаю щитовидные железы, и сейчас надо будет сделать, конечно, УЗИ, еще раз, с органом малого таза и определиться скорее всего что мне нужны будут те самые бады для того чтобы кристинол вот крестинол по типу крестинола чтобы убрать гиперпластические гиперпластические реакции вот на... я пропивала этот крестинол всего лишь две упаковки раз в полгода Замечательно, я два года пропил, я два года так попила и у меня стал как у вас, органы малого таза стали как у 18 лет у меня исчезли все спайки у меня все пропало вот, поэтому, девочки, далее. У меня пошла проблема э, с моими, э, с моими почками. Вот такой вот бат внутримакс, девчонки. Если у вас будет хотя бы одна вот такая упаковка Нутримакса, вы можете не переживать по поводу своих почек и можете не покупать вообще ничего. Этот бат очень хорошо выводит камни, он их просто растворяет, во-первых, обезболивает, и он очень хорошо очень хорошо справляется с проблемами почек и с заболеваниями почек, и с хроническими всякими заболеваниями. Я в свое время, когда делала большой заказ, заказала этот Nutrimax. Вы знаете, у Vision, чем хорошо? У них, значит, свелтформ у них для эндокринной системы. Правильно, он хорошо регулирует эндокринную систему, а если щитовидная в порядке, значит, все будет остальное в порядке. Бехэллс для иммунитета, он прекрасно. Медисоя, медисоя она предотвращает раннее наступление климакса, а как же является не гормональным э, заменителем гормональной терапии? Абсолютно, я в этом медисою, это у меня я ее постоянно заказываю. Вот, дальше. Значит, Нутримакс я заказала один этот самый на всякий случай. И вы знаете, что у мне очень сильно пригодился, когда меня хватанули камни. Я где-то в течение года пила минеральную воду. Вообще не могла отпивалась минеральной водой, ну и вырастила себе камни. Вот после этого, конечно, у меня уже здесь. Дальше. бат антиокс. Вот этот БАД, и после, после вот этого БАДа я полюбила масло виноградных косточек и вообще выжимку виноградных косточек. В общем, тут видите, что виноградик нарисован, потому что значит, здесь он лечит сосуды. Это БАД, который лечит сосуды который приводит в норму сосуды. Вот я после того, как МПС пила, я пила, но я обычно пила антиукс с ПАКСом. Но у них ПАКС – это для нервной системы, это б 6 это препарат б 6 Я его допила до такой степени, что потом мне этот ба, у меня этот бат стал вызывать ПАКС, их ПАКС, озверение. Вот, вы знаете, я просто зверела. Ну, я поняла, что я перепила его и прекратила его пить. Но антиокс, сам по себе прием, его вызывает, вот у меня тошноту вызывал, допустим, очень сильно. А когда я его пила с факсом, очень даже хорошо шел, даже без всяких проблем. Вот, и э, обращаю внимание на детокс. Значит, здесь это кошачий коготь, он содержит кошачий коготь. И вообще я его считаю универсальным антибиотиком. Девочки, если у вас где-то чего заболели, простыли и все прочее, если у вас раковые заболевания и все прочее прочее прочее девчонки детокс вам рекомендован детокс здесь 60 капсул по одной 2 раз два раза в день даже можно и больше там будет уже видно сколько значит а вот этот бат вот этот бат этот бат для волос ногтей и так далее ну тут называется бьюти это из... Э, я его, знаете, на что приберегаю? Все дело в том, что там очень много биостимуляторов, и он возбуждает до такой степени, что я его, ну, допустим, зимой я его пить не могла, у меня сразу давление подскакивало от него. Но я его берегу на лето, именно на духоту, когда вот жара, у меня от жары резко падает давление. Девчонки, когда я его пью, у меня отлично стоит на месте давление, и вообще все, все, все хорошо. Он действительно делает хорошими ногти, у меня хорошие у меня ногти в хорошем состоянии, потому что, вы знаете, никакими кремами вы себе ногти не сделаете, ногти делаются только тогда, когда пьется какой-то бак специальный для того, чтобы дать микроэлементы, и это самое и укрепить свои ногти. ну вот сейчас широко распространен селенцин, но я читала про то, что после этого селенцина у девчонок девчонок это шнило и блевали и все прочее, в общем, ну не знаю что. в общем я немножко рассказала. Конечно, я хотела почитать ту статью и прокомментировать, но просто-напросто не могу выйти на тут. На тут этот самый. Еще, Татьяна Бель, вот в заключение, я хочу сказать, конечно. Я посмотрела ваше видео, и там у вас вот есть видео «Маленький охотник на уток» и так далее. И вы показываете в интернете, как вы вытащили утку и натравливаете собаку на утку. Татьяна, я, конечно, все понимаю, но так делают звери. Понимаете, нельзя этого делать, я понимаю, что это охота, я понимаю, что это все, но я категорически против, э, точно так же, вот, но э, примеры вам очень простые, точно так же травили Диану, принцессу Диану, вот на нее точно так же организовали такую же охоту, называется «травля», точно так же травили меня». Вы знаете, Татьяна, я категорически против таких охотников, чтобы они вытащили, всем остальным, кто слушает, они вытащили утку из пакета и начали натравливать собачонка, щенка на эту утку. Я понимаю, конечно, что охотникам это надо, может быть и плевать, но вот вы знаете, вы представьте, что на этом месте ваш ребенок и на него натравливают. И я вообще всех животных, у нас дома всю жизнь были животные, кошки и коты, и мы никогда не допускали, чтобы у нас кошки и коты дрались между собой и срались за это самое, вот, и для того, чтобы... Вы знаете, вот так вот посадить эту бедную утку, и собака, утка убегает от него, собака ее дерет там за все эти... И все это снимать и получать от этого удовольствие. Татьяна, я, конечно, не знаю. Я не смотрела, я не смотрю подобного плана видео, но считаю это просто отвратительным. Я понимаю, что вы охотники, но снимать и выставлять это все в интернете, вы знаете, это садизм. Это начало, Если вы спокойно на все это смотрите и считаете, что это все нормально то, не знаю, не знаю, Бог вас накажет за такие вещи. Я, конечно, в Бога не верю, я верю совершенно другое, нам просто не объясняют, что такое мироздание в целом. Вот. Но вообще, конечно, за такие вещи Бог наказывает. Нельзя такие вещи делать, нельзя, Татьяна. нельзя на живое натравливать живое. А вы себя поставьте просто на это место, а лучше всего своего ребенка. И натравливайте на них собаку, ну, много ж цепных псов натравливайте на своего ребенка собаку <смех> как раз защитник хороший будет так да что нельзя этого делать я еще раз прихожу к выводу что люди озверели до такой степени что они сами не понимают что хорошо что плохо ладно мое видео было для тех кому за 45 вот вся эта батарея но это еще не вся батарея у меня там еще есть батарея вот я, мне очень понравилась фирма Nl. Вот, но об этом потом я все-таки очень хочу вот эту статью прочитать, я ее просто сделаю для себя, сделаю. я ее пересниму, наверное, я не хотела ее переснимать, думаю, в интернете, а теперь уже вот я ее пересниму.